Добрый день! Здравствуйте! Меня зовут Павел. Вот наступила зима и пришло, пришло время подумать о своей безопасности. Гонял долгое время без страховки, но тут вот реально как без этого уже вообще никак. Вот И пришлось обратиться в вашу службу, чтобы вы мне сделали страховочку. Очень клево, очень удобно. Вот смотрите, я в машине и уже как бы хоп, у меня страховка на руках. Очень удобно. Спасибо вот. за положительный отзыв. На следующий год будете продлевать, продолжать пользоваться услугами нашей компании? Конечно, конечно. Это очень удобно. Во-первых, во-вторых, без страховки вообще никак. Так как я люблю погонять, мне она очень-очень нужна. Спасибо. Все, всего доброго, удачи вам на дорогах.